Друзья, всем привет! С вами канал Криптоген. Сегодня посмотрим еще раз криптовалютную биржу для торговли контрактами Bityard. Напомню, что это одна из ведущих бирж. Очень крупный игрок сейчас на рынке, который пытается выбиться в лидеры. Я думаю, у них это получится, потому что они дают прекрасные бонусы и сейчас всеми возможными способами привлекают себе новую аудиторию. Поэтому на первых порах да, вы можете зайти сюда, повторюсь, с отличным бонусом получить э, неплохие как бы плюшки э, у нас на старте буквально можно заработать до 50 долларов буквально покликать 10 раз и уже получить бонус э, здесь очень простая регистрация у нас есть приложение на телефон то есть можно торговать в любом месте и по сравнению с другими биржами которые хочу посмотреть сегодня такие вы их увидите в будущем э, все гораздо проще происходит, а сегодня мы посмотрим Деребит, биржу, я надеюсь я правильно произношу, и посмотрим биржу BitMEX, посмотрим вообще их разницу, где стоит начинать новичку и что из этого вообще выбрать проще. Лично я уже снимал видео по поводу BitYard, почему стоит выбрать его и почему для торговли контрактами, да сложными контрактами, проще это делать именно на ярде. Я это объяснял, можете зайти в предыдущее видео, но у меня есть на канале, там такой начальный, скажем так, обзор, ознакомление вообще с биржей. В основном торговый терминал я почти не рассматривал. Сейчас мы более подробно углубимся и посмотрим его. Когда мы переходим да, в раздел торговли, у нас, естественно, появляется терминал. У нас прекрасное оформление, оно, на самом деле лайтовое. Все главные инструменты вынесены на главную страницу. У нас сразу же идет лайн. Вот у нас эта полоска показывает текущий курс биткоина. У нас слева идут пары. И если хотите поторговать, условно, да, какими-то альтами, что-то не только эфиром, например, да, и биткоином, двумя монетами, как раз-то биржа для вас. Потому что здесь почти все присутствует. Очень удобные пары, которые вам нужны. Самые, наверное, популярные для трейдинга – где, естественно, можно заработать. Кстати, посмотрите, насколько сегодня у нас вырос вообще курс. И сегодня, я думаю, поторговали все неплохо, потому что у нас биток просто вырос на 10% всего лишь за сутки. И сейчас курс составляет 10700. И, кстати, по этому графику очень легко посмотреть. Сегодня мы видим время, да, это 7, 7, числа, 7 месяца, 27, в общем, 27 числа. То есть сегодня в 17.01 у нас почти 11 тысяч стоил биткоин. Очень круто. И, кстати, если бы у вас были средства, можно было очень легко здесь выставить продажу биткоина и продать этот биткоин да, благодаря take profit, даже не находясь у компьютера, то есть заработать деньги. Здесь все автоматизировано и очень просто трейдить, даже особо не зная азов, вообще биржи, как это работает. Буквально потратить один час времени и очень просто разобраться во всем. А, давайте посмотрим, что вообще из себя это представляет. Естественно, мы выбрали пару, я выбрал биткоин USDT, такие самые популярные, я думаю, для трейдинга сейчас монеты. То, то на чем можно реально заработать, потому что курс а, очень сильно плавает, вот на этом курсе можно что-то, да, и выиграть. На самом деле инструменты вынесены очень удобно, сразу же line можете поставить, как вам удобно в принципе, ставите, фиксируйте, что вам нужно там, поставить его прозрачным, нет, и также все остальные, я на самом деле в этом не особо разбираюсь, но для новичка в принципе нужно как минимум потратить час-два и посмотреть каждый инструмент, понять как он работает, сам лайн мы можем выставлять естественно еще по времени отслеживать, то есть по минутам, по часам, дням, неделям, месяцам. Все очень просто. Мы выставляем, например, 30 минут, и все у нас сразу отображается в этих свечах японских. Кстати, на самом деле с ними очень удобно работать. И они прекрасно отображают вообще всю эту суть. Они дают больше информации по сравнению с линейными и является на сегодняшний день, я думаю, самым предпочитательным инструментом для анализа рынка вообще для всех трейдеров и инвесторов. Если мы зайдем посмотреть, на самом деле посмотрите, глаз абсолютно ничего не режет. Все самые главные инструменты опять же, все меню вынесено сюда. Мы можем. Кстати, у нас здесь большой плюс: то, что добавили демо режим. В демо режим, когда мы переходим, у нас сразу баланс 100 тысяч USDT становится. Можно потрейдить, потренироваться. Большой плюс. Посмотреть, как работает маржа вообще, как работает кредитное плечо. Вот сам непосредственно рычаг, это оно и есть. То есть, я сейчас объясню подробнее. Давайте просто перейдем на тот же деребит и посмотрим, что у нас здесь. но ну, в принципе, очень похож. Я поставил темный фон, он мне больше импонирует. Все, в принципе, почти то же самое, но, опять же, по сравнению для новичка, здесь вы не поторгуете, да, альтами другими, потому что здесь у нас есть только биткоин и только эфир. Все, на этом все оканчивается. Да, здесь есть еще опционы, но это на самом деле очень такой сложный, если можно сказать, инструмент, если я правильно выражаюсь, здесь нужно прям такие глубокие знания, чтобы с этим работать. Я вам, естественно, не рекомендую это делать, потому что это реально больше для профессионалов, поэтому эта биржа не особо подойдет для новичка, потому что очень трудно, и этому это нужно посвятить какое-то время, прям даже, наверное, обучение. Поэтому, если мы выбираем для новичка потрейдить какой-то криптой, здесь будет на самом деле это очень трудно сделать. Плюс если, здесь большой плюс то, что да, если мы ставим, да, торгуем парой, мы можем ставить там, я не знаю, кстати, здесь вход на самом деле не маленький, здесь вход, кажется, от 100 долларов а, по сравнению с тем же с битярдом, да, у нас, да, кстати, у нас битмекс мы его также рассмотрим, я уже все открыл, у нас битьярда вход с 5 долларов, мы можем ставить 5 USDT, да, и повышать, естественно, все идет по плюс 5 долларов. То есть, если мы ставим рычаг на 0, кстати, смотрите, как интересно рассчитывать. Если ставим рычаг на 0, у нас 20 USD автоматически переводится, да, с нашей торговой пары это биткоин, сразу биткоин, и мы можем посмотреть. То есть, то стоит есть из 100 USDT на сегодняшний момент, шесть биткоина. То есть, если мы поставим рычаг, у нас кредитное плечо, у нас эти же 100 долларов вырастает почти в 0 два биткоина почти, да, там если поставить 110, будет как раз только. А, то есть объем уже торгов становится больше, и для вас, в принципе, это плюс. Также у нас здесь вынесено, самое главное, два инструмента, естественно, это Take Profit и это Stop Loss. А, эти инструменты вам дают, как зафиксировать прибыль, если например, вы покупаете биткоин или продаете его, как зафиксировать прибыль в плюс, естественно, даже не находясь в компьютера, также и не потерять свои средства, вы вставляете этот стоп лосс чтобы ниже определенной цифры да, у вас не продался ваш тот же биткоин, условно, да? вы ставите какой-то лимит, чтобы ниже него не опускалось. Очень удобно, на самом деле, это работает, также есть процентное соотношение, сколько вы хотите не потерять или наоборот заработать при take profit в основном кстати здесь стандартно почему-то оставляется 300 процентов можете поставить меньше то есть условно если вы купили биткоин по 9000 да и хотите заработать там я не знаю 300 долларов выставляете это все в процентном соотношении и то есть поставили там 50 процентов да и когда условно биткоин достиг 9500 автоматический ордер его продаст за 9500 то есть вот в этом соотно соотношении, сколько вы поставили, столько и заработаете. Автоматически наш баланс, средства все просто идут. И в демоверсии версии может попробовать поторговать. Даже можем купить на 100 с рычагом, да, на 100 USDT биткоина на 0.2. Нажмем купить. Здесь он сразу показывает, какая маржа. Это 100 USDT. У нас сбор всего 2 доллара. И мы можем подтвердить нашу... А я параметр неправильно поставил. Сейчас, секунду. Вот запрос на, на покупку отправлен. У нас, кстати, Take Profit начинается от 300%. Но его можно, есть настройки, очень удобно, потому что на другие биржи этого не дают. У нас настройки можно выставлять, пара, прямо редактировать ваш ордер. И можно поставить прибыль, сколько процентов вам нужно, убыток не меньше, скольки процентов и так далее. То есть все отображается очень удобно удобный график опять же повторюсь если мы возьмем для ну даже рядом не стоит эта платформа здесь все крайне неудобно вот я даже на самом деле очень трудно все как-то по отдельностям находится и слушайте ну прямо здесь трейдить невозможно книга ордеров последние сделки кстати сделки идут крайне редко если даже сравнить с битмаксом, в битмаксе все гораздо лучше, как по мне, но она прям вообще для профи, потому что здесь опять же все как-то напичкано, очень-очень прям все друг с другом, вот эти постоянно строчки, да, которые мигают, ты просто теряешься, ты заходишь, не понимаешь, что нажимать миллион вкладок, миллион вкладок, у нас какой-то лимит риска есть, в непонятных валютах, что это, источник, источник цен, Вроде бы есть везде подсказки, но на самом деле даже посидеть здесь час будет очень сложно разобраться. Да, у нас здесь есть токены, да, представлены все монеты, их больше, чем на предыдущей бирже, которую мы посмотрели, но опять же по оформлению, по тому, насколько сложно разобраться новичку, здесь гораздо сложнее и бит-ярд однозначно выигрывает здесь в этом споре, поэтому... Я думаю, если вы новичок, вы заходите, хотите поторговать, открыть ордер, да, торговый, воспользоваться кредитным плечом, однозначно бильярд будет как раз для вас, потому что здесь все гораздо сложнее выглядит, продать, купить. Ну, посмотрите, мы нажимаем подтвердить ордер, у нас просто миллион каких-то вкладок, и очень сложно разобраться, даже торговую пару сложно выбрать, поэтому, ребят... Просто посмотрите, нажимаем на «Калькулятор», я не знаю, для меня лично это сложно, что если мы его сравним с бит все очень просто, очень легко открыть ордер, у нас сразу все удобно отображается в процентном соотношении, время открытия, сколько вы потеряли, выиграли, заработали, сразу указывается сумма тейк-профита, опять же ее можно отредактировать, настроить. Не знаю, как по мне это… Идеально. Также у нас есть вкладка удержать ночь, то есть вы спокойно уходите, ваш ордер торгуется. И, кстати, у меня уже вот в плюс пошло, даже в демо-версии я могу сейчас закрыть свой ордер и уже заработать на этом. На самом деле очень удобно. Отличная торговая пара, как по мне, самые популярные. Кстати, с таким приростом не теряйте момент, если хотите сейчас поторговать. Битярд самый раз. Кстати, сейчас здесь идет уже ниже график. На, таки, на таком пониженном графике можно уже что-то купить и ждать когда он вырастет потому что только за сегодняшнее 27 число да, буквально прошло 3 часа посмотрите, какое-то изменение я думаю а также дальше будет расти вот на вот таких скачках можно неплохо заработать на самом деле есть вкладка руководство для новичков да, вопросы ответы однозначно стоит сюда зайти посмотреть если мы перейдем сюда у нас Самые популярные вопросы и сразу же идут на них ответы. Кстати, по поводу комиссии, которая здесь есть. У BitYard предоставляет самую лучшую комиссию. Во-первых, то, что они вам дают бонусы, они вам дают свои токены, которыми вы можете просто убрать комиссию в будущем при выводе средств. И просто посмотрите, у нас торгуется все с каким процентом. Можно поставить даже здесь перевод и посмотреть. У нас комиссия зафиксирована, там меньше процента прямо. От сотых до 0,05% Формула просто играет только на вас Поэтому другие биржи нам не могут представить Даже дать что-то подобное с битярдом Поэтому теребит мы сразу просто отбрасываем Здесь нету смысла что-то вообще смотреть Битмекс, да, куда не шло Потому что я смотрел другие обзоры Многие рекомендуют, но... Я думаю, что с битярдом будет гораздо проще начинать. По поводу лицензии, лицензии у каждой биржи есть, доверять, да, там, безопасность и так далее. Стоит каждая, я ничего про это не говорю абсолютно. Но битярд сейчас, в принципе, начинает выходить как, можно сказать, в первую позицию и может составить отличную конкуренцию. Поэтому если хотите потрейдить непосредственно контрактами или просто просто криптой, да, какие-то объемы даже небольшие, здесь ход от 5, как я сказал, USDT, очень просто зайти, очень просто попробовать. У нас есть все настройки, все на русском языке, очень удобно. Опять же, благодаря таким инструментам, вот двум самым главным, которые сюда вынесены, вы не потеряете ничего, даже если что-то пойдет против вас. Поэтому... Однозначно присматриваемся к Битиарду, ссылочка, естественно, будет у меня в описании. По этому проекту видео также будет выходить, я думаю, на следующей неделе и немного позже. Я думаю, можно будет попробовать поторговать в лайв-режиме, не в демо. И можно будет 100 долларов закинуть, попробовать потрейдить полдня, посмотрим, что из этого получится. Неизвестно, что будет с курсом биткоина, поэтому однозначно смотрите. Я даже здесь уже, посмотрите, поставил, я уже уже в плюс торганул. То есть, если мы посмотрим историю сделок, она будет, естественно, положительная. Вот здесь мы уже в плюс продали, буквально прошло 5 минут. Поэтому не теряйте время, ребят. Если какие-то вопросы остались, пишите комментарии. Обязательно отвечу, пишите на почту мне. И ждите новых видео. Мы по сравнению BTR с каким-нибудь еще другим. Я думаю, можно рекомендовать каждому данную биржу. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока.